Здравствуйте, меня зовут Сергеевич, канал Арисазия. Вы знаете, вот я часто ремонтирую оборудование, бывает, занимаюсь радиоэлектроникой, пайкой. И мои пальцы часто травмируются. Ну и китайцы гениальные ребята, и придумаю лучшее решение. Вот такие вот напалечники, которые можно надеть и спокойно работать э, при пайке, при прогреве. Спокойно ремонтировать он не бояться, что твой палец опять чем-нибудь проткнется. Есть напальщики, даже для девушек, есть на цвета унисекс Есть на для азиатов, белые, чтобы было видно. Есть напалечники в виде перчатки. То есть это просто перчатка, но они называются только на палечники. Есть напалечники полностью. На Напальщики поставляются вот в таких пакетиках. Большое количество напальщиков, их плюс-минус количество. Даже есть инструкция, как его надеть подробно. Берете на пальчик, растягивайте, надевайте на ваш палец готов к работе. Тебе надо на случай. А, вдруг захочется попаять. Люди, очень бывает, тянет подпаять. Поспаивать там. Сил никаких нет. А с вами был Сергеевич, канал Алис Азия. Подписывайтесь, ставьте лайки и храните свои пальцы в безопасности. А самое главное, таскайте всегда с собой один на пальчик. Вдруг вам захочется попаять? Мы за безопасную пайку.